Супы-пюре пользуются огромной популярностью не только среди детишек, но и среди взрослых. Приятная консистенция, богатый вкус и невероятный аромат, вот за что я люблю фасолевый суп-пюре, пробуем. Как приготовить фасолевый суп-пюре? Конечно же из фасоли, и желательно из красной, ведь из нее суп получается более наваристым, по моим собственным наблюдениям, томаты придают некую сочность и свежесть, а специи, пряности... Подавайте суп-пюре к столу с сухариками и свежей зеленью. Удачи! Досмотри Шимвида и я предложу записать список ингредиентов. Лук и перец очищаем, мелко нарезаем и томим на растительном масле до мягкости. Помидоры промываем, затем опускаем в кипяток, легко удаляем кожицу, мякоть нарезаем на 3-4 части. К луку и перцу вливаем фасолевый отвар и добавляем половину отваренной фасоли. Варим на медленном огне 7-8 минут, помешивая. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Снимаем суп с огня, даем ему остыть, переливаем в чашу блендера и превращаем в однородную массу. Добавляем томаты, Взбиваем до однородности вместе с ними, возвращаем пюре в кастрюлю. Добавляем оставшуюся фасоль, также кладем чеснок и душистый перец, доводим суп до кипения, уменьшаем огонь и томим еще 20 минут. Подаем суп к столу, украсив его кинзой, базиликом и сухариками. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте! Вот что нам понадобится. Фасоль красная, 500 грамм, отварная. Помидоры, 5 штук. Перец болгарский, 1 штука. Перец острый, 1 чайная ложка. Лук репчатый, 1 штука. Лавровый лист, 1 штука. Перец душистый, по вкусу. Чеснок, 3-4 зубчиков. Масло растительное, 5 столовых ложек. Кинза, 2 штуки, веточки. Базилик, 2 штуки, листья. Сухарики, по вкусу.